Сняли с чертака старые межкомнатные двери и решили их отреставрировать. Сейчас будем давать этим дверям вторую жизнь. Это самодельная дверь, сделанная еще во времена СССР. Обычный каркас из сороковки обшить с двух сторон листами ДВП, то есть крагисом. Стекло стоит рифленка толщиной 5 мм. Двери очистили от грязи и пыли и наждачкой сняли глянцевый слой на листах ДВП. Это нужно для того, чтобы лучше прилипла самоклейка. Эти двери предназначены в летнюю кухню, поэтому самоклейку купили темную. И еще один совет. После того, как обои будут наклеены, дверь нужно вынести на солнце минут на 30. И если были какие-то изъяны, то они исчезнут. Можно, конечно, дверь оставить в таком виде. Так даже лучше смотрится. Но мы решили покрыть бесцветным лаком. Так как у нас они будут стоять в летней кухне. И их время от времени придется протирать влажной тряпкой. На стекло наклеиваем малярную ленту. И лакируем. После того, как лак высохнет... Протираем его мелкой наждачкой и наносим второй слой. Так выглядят готовые двери. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться. Жмем на колокольчик. Ставим палец вверх. И до новых встреч.